На чужой вершок не развивай роток. Мой приют. Нет, мой приют. Делят, приют. Сапог приюта делят. А этот котяра чипирован? Интервью дадите, товарищ. Благодарствую. Акробат. Ласки захочешь, не так раскорячишься, да? Давай, давай, давай. Удержался. Прям супер акробат. Как вы считаете, есть жестокое обращение с животными здесь в приюте? Ну, я думаю, что нет. Вот такой шикарный участок выделила администрация. Уж не знаю, выйдется тут рыба или нет. Приезжайте на рыбалку. Слушай, иди к этому лесу, и возьми своих животных, занимайся ими. Ой, да. ой, мне кто-то на голову все. Они отсюда могут... Вот здесь дыра и вон там дыра. Вот они за кустами, чтобы под видеокамеру не попадать, проходят сюда. Так, это кто? Это камера... А, так, а... у этого тропия полезна. Как я уже вижу, что у вас такой человек... А ты почитал На месте, извините. Тубу энергию, что они тратят на споры, направить на дело. Да вот именно. Куда интереснее скандалить? В паутине все. Даже и ручка в паутине. А, Никто ее не трогал. Жаба уже давно Она стоит. Ее сейчас бесполезно даже открывать. Он даже кочерга в этом в паутине. Тут тут же все зарживело. Они тренируются. Перетягивание каната. С одной стороны, цепь, с другой этот сапог. Скучно как-то! Ну, постоянно скандал и в отдел полиция. А ну, тут и. А чем? Так. А как? Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. А тут а -а -а. приют волонтер в полицию. Приют волонтер полиции. Благодарствуем. Из волонтеров гораздо быстрее, да? Ну конечно, конечно. И быстрее, и тише, и спокойнее. Так, засниму, как он этот, акробат. Ласки заходишь, не так раскорячишься, да? Сколько их тут? 30. 30! Ничего себе. А это самый, самый акробатистый, он куда полез. Давай, давай, давай. Ой! Удержался. Прям супер акробат. Пол чистый. Тут они спят. Тут они кушают, общак, тут в туалет ходят, а этот котяра Чапиру Интервью дадите, товарищ. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Татьяна Крылова. На приюте я нахожусь уже больше года, с августа месяца, как мы с мужем приехали в Суркут, и вот с тех пор мы как бы попросились к Ангелине, нам Ангелина пошла на уступки, выделила вагончик под кошек, где мы все оборудовали для них, и вот с августа помогаем. И своими хвостами занимаемся, и приюту, соответственно, помогаем. Как вы считаете, есть жестокое обращение с животными здесь в приюте? Я думаю, что нет. Такого я не вижу. Я вижу, как кормят, как следят. И жестокого обращения я не вижу. А хозяева часто появляются на, на участке? Да подскажите, тут вообще какой объем работ был сделан ну вот, за 9 месяцев? Вы считаете, вообще пригодный участок выделили? Когда мы приехали только, уже часть траншея была разравнена, получается, дорога уже была изначально, когда мы приехали, и вот траншеи были. То есть были вот как раз где вольеры стоят, была огромная траншея. Вот такой шикарный участок выделила администрация. Проточной водой. Уж не знаю, выйдется тут рыба или нет. Приезжайте на рыбалку. Были по самому участку, тут три раза их перерывали, то есть только за роем. Получается. Опять придут, накопают. Вот эти вот... Техника много работал? Очень много. Практически до поздней, поздней осенью. Вот мы приехали в августе. Техника уже была при нас, насколько работала. Мы присутствовали как раз вот вагончики. Вот эти, когда серые привозили. Тоже, получается, мой муж принимал, помогал, как бы очень много было техники, очень много, большой объем работы был произведен, чтобы подготовить. Как вы считаете, с чем связаны нападки волонтеров? Ну, я думаю, тут личностный конфликт больше, тут как бы просто не смогли между собой найти общий язык, и поэтому как бы начали вот ругаться, кусаться одно за другое, и дальше оно вот все больше и больше развивается, и никто просто не хочет уступать. Ну, это явно не из-за жестокого обращения, потому что собаки действительно напорнены, напоенные. Это большой труд. Вот действительно, я для себя вот скажу так. Вот я занимаюсь кошками, да, давным-давно уже занимаюсь ими. И... Вот пришел бы ко мне, допустим, человек. Вот сколько я сил вкладываю, да, может быть, у меня не идеальные там условия, да, то есть, ну это старается каждый человек в меру своих сил это все сделать. И вот приходит ко мне человек, один придет, скажет, давайте я вам помогу, то есть, вот уберусь там, корма принесет. Я естественно буду рада, впущу, скажу спасибо. Но придет другой человек и зайдет просто буквально с ноги, и скажет, а почему у тебя вот этот загибается, а почему у тебя вот этот худой? Я естественно такому человеку скажу, слушай. Иди к это лесам, полям, и возьми своих животных, занимайся ими. Вот. Ну, здесь вся суть конфликта. Благодарствую. Здравствуйте. <реклама> вас только двое, что ли? Есть, я все видела. Вас только двое? вас же а. хорошо. Хорошо. Посмотрели видео, нет? Посмотрели. Вы ничего плохого. Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы вас ждем! Здравствуйте! Посмотрели видео? Да, Смотрел. Сейчас еще одно идет в эфире. С прошлого Ой, раза? Про позавчерашним Задержание? Задержание? Понял. Тихо! Да. Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3. Невыполнение законных требований сотрудника полиции. Че, попытка покинуть место правонарушения. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. А вы хозяин спросили? Откройте свой приют. А, то есть собаки хотят, чтобы... Откройте свой приют и заботитесь сами. Возьмите ответственность за себя. Еще раз жалко, этих собак Один из полицейских едет с ними. Была попытка покинуть место правонарушения. Благодарствует. Да. Вас быстро отпустили? но я-то с написал, я допустил. Его не задерживали. А их за решетку завели, в дежурную часть. То есть, ну, по идее, знаешь, должны были говорят, протоколы остановить. Фонарики, нет, то есть, -то плана. так подстилка есть. А, есть то есть туалеты есть сухие наполнители без наполнители малицы, да? по всем углам стоят чтобы не это так, Сушка. это сухой корм, общая миска, да? Сушка всегда стоит, да, общая. И раз в день вечером даю влажники. Боев вот нету, да? А? Вроде бы не... Нет, они а все ну, где так, это? Вот этот худой что-то совсем. Что с ним? Не, не знаю, она у нас в кресне, многие худеют, потом не, У него бравляют. лысеет прям. А это нет, это у нее она, помесь с корнем шрексом, и у нее вот все время под пушек, А вот можно на стол, дает. я посмотрю, там воспалительные процессы есть. Пропадает, потом опять вот она идет, покрывается. Он просто как будто выпадает. Он вот лысеет, она всегда так, видите? Это вот у нее как бы такая, это у нас с самого да, начала помесь чего-то с чем-то непонятного. Надо этот чистить уши, угу. смотрите, какие. Ну, да, кстати, интересно. Ой, а... ой у меня кто-то на голову сел. Так, только одна, да? Количество животных? Тридцать. Тридцать, да? еще вот истощенная, мы нашли беременную, тоже вот сейчас выкармливаем. Даже а, среди животных знаю, у вас, коты, кошки, вместе содержатся? Абсолютно все кастрированные. Кокотики. За этим я сразу слежу, то есть забираю домой, когда нахожу, забираю домой, ввожу порядочек, mm -hmm. кастрирую, только после этого уже. То сюда. есть, получается, приплоды у вас, они... Нет, ну, за, за этим у вас Значит, печка у вас есть, да, я смотрю? Печка, и у мы ставили, Но я видел, когда мы приезжали, что mm -hmm. у вас там дым шел. А кто той топить дровишками или у вас тут? Дровищами. Не у вас вот здесь вот она получается сама железная печка, это мы такие топим, чтобы она, чтобы они не обжигались. А так дрова. Ну сейчас вот на зиму будем проводить электричество уже, чтобы. Ну все очень чисто. Мы стараемся. Как бы есть видно. То есть отдельные есть клетки для некоторых, да? Ну, это на случай, если вдруг кто-то там дерется, еще что-то. Так, это я сейчас вот сделаю отдельно. фотографию. Угу. Документы, э. предоставляли, да? да Вакцинацию специалисты прощали, делали? Да. В прошлый раз как, да? Ну, 2 вот июня, да? полностью всех получается это. И акты, и паспорта, все есть. Из удовлетворительное состояние. Mm -hmm. Вызывало подозрение кошка, которое высеет. Mm -hmm. Ну, она прямо такая сама такая. То есть там комис чего-то с чем у нас есть сфинкс порода, которая лысая. Mm -hmm. Она вот каждую весну у нас вот так вот высеет, то есть подпишек вот этот весь слазит. Вы еще нет? добавляете животных mm -hmm. сюда новых? Mm -hmm. Или содержите тех, которые есть? Mm -hmm. Содержу тех, которые есть. Новых mm -hmm. я не беру. Ну, Вс. А вы одна или мама еще помогает вам? <связывается> То есть вдвоем, да? Да. Ну <связывается> <связывается> Ладно, тогда пойдемте сюда. В принципе, все вот делаем да вот здесь большой. хотите сделать да, одно место, можете да? полностью вот и сделать. могут заходить все вот у здесь зная. дыра и вон там дыра да. пока что вот они за кустами системы, чтобы да. под видеокамеру не Сейчас, попадать вот проходят вагоны... сюда ну, уже что-то да использовали его например. у нас а то... нет здесь нет. тестировали может не у нас мощности электричества таких нет а на чем на газу или на дровах на дизель ну, чтобы мотор работал-то, ему ехли, что там надо. <клыш> Но у нас сюда даже и это, и не ну, дотянет. Да. Так, это кто? Третий вольец. Это Копейц. А, тогда... Радует. ноги а он писал <соседаний> <соседаний> смотрю ноги нету он <соседаний> писал оказывается боится? Да, да передайте сканер Ты да и все чего боится возраст вот этой беды Ну вот ей полтора, а ты, наверное, буду Ты еще трясется. У него Я не вижу, что у вас такой человек проводит. Кто из них? Кто? Нет, белый Тимоша? белый Тимоша, а это Селя, вот. Селя. Рыженький, да? Тимоша да. напиши Лохматый. Натерьера. Натерьера. Он такой, не так зовут. Ходите, скажи вы тут всякие. На, рыб, на рыбалку похоже <къем> На рыбалку точно Чтобы энергию, что они тратят на споры, направить на дело. Да, вот именно. Пришли, прибрали. Положили. Уже вы все полы и все не Куда интереснее скандалить. Силы. Этот прям такой... Портча, не он добрый, им скучно просто. Понятно. Ай ты Мишка, какая Как и с этот, Иисус Христос говорил то в этой книге. Дугаков. Говорит, все люди добрые, они просто забыли об этом. Но он же обращался к ему добрым человекам, к адвокатуру. Александр Сергеевич, инспектор Сургутского отдела государственного государствензора. На территории находится крематор, а ключа нет. Надо хоть копию, может быть, им дать. Зачем? То есть не, вы всегда, он, да? Он в нерабочем состоянии. Зачем, зачем? Он, он, не подкры... он не подключен. Совершенно зачем? А вы Тем более оборудование. Довольно-таки дорогое. Когда... Хотя почти ничего. Не так что... Я просто увидел, что закуфана копчена. Это, другого места. это другого места Поэтому у меня возник вопрос по поводу использования данного печки. Ну, возник вопрос, мы разрешили его? Да, молодцы, что приехали. Вопрос. так, что тогда? В паутине все. Может быть вообще не открыть? Подожди. А, она ручкой да? открывается. Она тяжелая. Тяжелая. Если хотите, то... Не, мы не хотим. Тогда делайте свое дело. Посмотрим, <с, а с нас достаточно. Даже ручка вам в паутине. А, смотри, Никто ее а не, это, не трогал. Вы его здесь поставили для того, чтобы. Потом Начинается его по здесь работе. использовать. Да, да, То да. есть в своей деятельности ветеринарной. А, да? Мы еще с Ангелиной Игоревной еще не договорились. Может она свои руки возьмет. Я, как говорится, мое дело благотворительность. Я приюта уже сколько лет? Жду. Лет 25. Все равно нужно, нужен им будет. Потому что зачем вывозить какие-то отсюда в территории, что-то ну, куда-то когда можно здесь на месте это а вот это вот... открывается больше Да, так да, да, да, открылось российского наверное она она она она она она она она она она она она она сейчас бесполезно даже открывать. Там тот еще, она она она она она она она она она она это да. Тут горелки нужны помощнее, чем здесь. И там еще по технологии должны ставить еще одно. горелка. Ну и, соответственно как, да. как только свет дадут? Света нет. А. Да. И также, же, как говорится, уже лицензии разрешения. Сами возводили. Или это переносной модуль? Сам это сами делали. Он даже котюрга в этом, в паутине. И потом его сюда. Да и напуск я не, не дали, может да. красиво поставить. Тут а уже все заживело. Я лучше подарил. Ну ладно, тогда понятно. Благодарствую. Не рожу. Штангу поставили, вы Все закрыли? Да. Стеллажи обязательно. На да. да, то есть можно, чтобы можно было в разделе купать Мой приют. Нет, мой приют. Но. Делят приют. Сапог приюта делят. Не хотят уступать угу. Да они тренируются. Че? Перетягивание каната. С одной стороны цепи, с другой этот сапог. Посмотрел я ваше видео такой колоссальный труд, чтобы это все смонтировать. Так я неделю больше не сплю. Вообще там столько информации, надо да. было в памяти держать все, чтобы помнить где куда вставить, что. Ну не на камеру сказано, я, конечно, поменял свое мнение после просмотра видео. У меня больше 200, 200 видео. Я уже два за года правозащитой правозащиты занимаюсь. И психушку сдавали, и пытали, и электрошокером били. Пакет на голову одевали. Ну, вот это понравилось. Так тихо в приюте. Да. Никто, Никто не, не лает, лает, только птички, птички поют. поют. <смех> вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. То есть я им в обратку включил. Их же слова, им же в обратку. И плюс нейтральные фразы. Не докопаясь, Никого не задел, никого не оскорбил. Все. Поэтому, когда мне там пишут уже угрозы, типа не боишься ответить за свои слова, там, за ложь. Я говорю, а в чем конкретно ложь? И все. Не могут ничего делать. Меня отдел Т научил разговаривать, там одно лишнее слово и все, и стряну не только я, но и все мое окружение 200 человек, mm -hmm. поэтому прекрасно понимал. Что говорите, когда говорить? Ты что за отдел Отдел по борьбе с терроризмом, экстремизмом. А -а -а. Клан, про клан бабушкиных. не слышали? Нет, надо будет посмотреть в, в отделе полиции работало четверо родственников. Ну, Бабушкина, да? да. Бабушкина. Бабушкин старший этот, был замом Ерохова, а -а -а. вот мы Ерохову помогли уйти. И четверым, бабушкин, троим точнее. Вот бабушкин старший был его замом, его сын меня, э, это, был дважды меня самоном в квартире, вынес дверь, похитил вещи и так далее незаконно. Еще один сын тоже работает в полиции в Сургуте. И жена бабушкина работает в отделе кадров. Четверо... Семья из четырех человек работает в одном городе, в одном МВД. Это запрещено законом. Это, да, у нас есть я их назвал управлением мафиозных да, бабушками. А они были в родственных связях. Конечно, муж, жена и двое да, детей их. Да. Вот сын работает в отделе, в отдел терроризма и экстремизма. Они меня это, ну, взяли в оборот, крутили меня три месяца. А потом это в камеру поместили на 10 суток, потом не выпускай на свободу еще 12 дали, потом не выпуская на свободу в психушку сдали. И думали, что я там пропаду. Нифига, вся страна, весь мир поднялся, меня отстояли, не кололи, не пичкали это, по апелляции я вышел. Но 62 дня я там провел. И бабушкиных убрали, и это... Это отдел Т. Да. Они пользовались моими... Все мои телефоны, всю технику изъяли. И из моих аккаунтов вели переписку, это, пытались это, людей провоцировать. Mm -hmm. То есть пытались из меня сделать экстремиста. Денежные переводы совершали. Моего отца побил ОМОН. Mm -hmm. Ну, короче, полный беспредел. Это все на видео есть, я все озвучиваю. И то, что до стихушки происходило и всех стихушке, все на видео есть. Короче, пароли нужно вводить непосредственно каждый раз. А бесполезно. Я же сам айтишник, я знаю, что любой пароль все можно взломать. Поэтому они, когда ко мне пришли, компьютер открытый был. Ни да, одного да. пароля. Мне нечего скрывать, я открыт. Они все переворошили. Съездили на каждую мою работу бывшую, со всеми поговорили, со всех, всех моих друзей подняли, всех моих знакомых начали кашпорить. Даже те, кто просто поздоровался со мной, они увидели, потом к нему пришли домой и допрашивали. Кто такой Булгаков и все остальное? Вот что творят. Это вот это отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Вот слово борьба надо убрать. Отдел терроризма и экстремизма. Ну, то есть не теми же методами просто? И они мне прям это хотели из меня сделать террориста, экстремиста, организация, организатора экстремистского сообщества. Якобы мы ходили, дестабилизировали работу госорганов. Не получилось. На чужой вершок не раздевай, роток. Я знаю. Не успел накачать. Благодарствуем. Из волонтеров гораздо быстрее, да? Ну, конечно. Конечно. И быстрее, и тише, и спокойнее. А как-то не привык. Ага. Ну, ну, как в револю. В револю, что... скучно как-то. Ну, постоянно да. скандал и в отдел полиции. А вот теперь работать. А то привыкли отдыхать в отделе полиции, да? Зачем так? А как? Ну, сразу все рассказывали. Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. А тут приют, волонтер, в полицию, приют, волонтер, полицию. Я в полицию, я в полицию, может, я? конечно, там интереснее, что? благодарство.